Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Алексей Блинов, я руководитель РБК в Татарстане и мне выпала честь сегодня провести пресс-конференцию с чемпионом мира по быстрым шахматам и Блицу, а также с вице-чемпионом мира по классическим шахматам Сергеем Корякиным. Мы проводим здесь, в этом зале, в зале Высшей школы журналистики Казанского федерального университета и Сергей приехал в Казань по личной просьбе Андрея Дашина, это казанский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда «Аль-Пари», и пробудет он ровно один день. Надо отметить, кстати, что визит Сергея в Казань впервые, он первый раз в нашем городе, поэтому нет, можно… Нет, нет, нет, это... нет? Не первый и, раз. И я был пару раз в а, да? Ну, мы всегда склонны приукрашивать, mm -hmm. это чисто казанская, казанская сущность, mm -hmm. да. но тем не менее вопрос о впечатлениях, можно будет тогда спросить, как изменился город за время последнего визита. И второй спикер — это Наталья Гелазева, директор благотворительного фонда «Аль-Пари». Как раз, который нам сейчас, я думаю, расскажет более подробно про визит Сергея, куда он планирует посетить сегодня, какие, какая, какая программа, какие планы у него на сегодня. Спасибо, Алексей. Сергей, спасибо вам огромное, что в своей плотном графике дошли время и смогли уделить внимание подопечному нашего фонда. И что так быстро откликнулись на призыв как раз пообщаться с мальчишками непростой судьбой из школы Голямовых. Спасибо большое, что приняли, приглашение Андрея Валерьевича Дашина, нашего учредителя, и сегодня вы с нами. Скажу по секрету, что все-таки вас ждет сегодня сюрприз в школе, И Галявых. не бойтесь, потому что воспитание интеллектуальной молодежи, оно, я думаю, очень хорошо скажется вот как раз вот после вашей сегодняшней встречи. И вы своим личным примером вот расскажете, покажете, как своим трудолюбием достигли таких высот. Уверена, что сегодня будет очень много вопросов. Еще раз спасибо вам большое. Да, и хочется также Сергею слово передать, такое небольшое вступительное слово. Перед тем как мы передадим слово нашим коллегам, журналистам, расскажите несколько слов о, о вашей деятельности, о визите в Казань. Hello. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить жителей э, России и в частности э, Татарстана, что, что, вы, э, что вы очень много за меня болели, я получал очень много откликов, когда играл матч на первенстве мира, когда до этого отобрался через турнир претендентов, то есть когда сражался, э, когда сражался за, за мировую шахматную корону, и, и мне ваша поддержка очень важна, то есть спасибо вам всем огромное. И, э, и, и, э, и вот, собственно, я, я как бы здесь, чтобы поблагодарить вас, чтобы встретиться с, с детками из, из, из, из непростых семей, из, из сложных ситуаций, в какие они попали. И, и, конечно же, я бы хотел поблагодарить благотворительный фонд Аль-Пари и, и вот, лично Андрея Дашина за... За, за, за это приглашение и я могу подчеркнуть то, что то что компания Alpari со мной сотрудничает с 2012 года и мы уже давние, давние партнеры и они являются моими ключевыми спонсорами, поэтому, конечно, я, я был рад приехать, хотя я, хотя я бы хотел подчерк, подчеркнуть, что моя поездка сюда она абсолютно не коммерческая, я просто приехал, вот, просто чтобы провести с вами время, пообщаться с детьми, сыграть с ними в шахматы. Так что, ну, как бы давайте вот какие вопросы, я, наверное, мне будет проще отвечать, чем что-то говорить. Да, ну я хочу несколько слов еще сказать, кто в зале. в зале у нас присутствуют представители прессы, представители средств массовой информации Татарстана, также присутствуют студенты, студенты Казанского федерального университета, которых тоже отдельно стоит, я думаю, поприветствовать. У них, я думаю, тоже будут вопросы. И присутствуют еще спортсмены, тоже шахматисты. Uh, которые буквально вчера только узнали о вашем визите. вот, Но, тем не менее, сегодня пришли. Uh, это школа Олимпийского резерва. Я думаю, они потом тоже, тоже что-нибудь у вас спросят. Я предлагаю коллеге перейти к вопросам-ответам. Пожалуйста, поднимайте руки, и uh, вам дадут микрофон. Пред Представляйте издание, и давайте начинать. Здравствуйте. Джо Дат Абдуллин, газета «Бизнес онлайн». Uh, Сергей, вы, вопрос шахматного плана. Вы сейчас могли бы находиться в столице Грузии, либо вместо Дэн Лиджени, либо вместо Леона Раняна. Расскажите об этом турнире, что, с чем связан был ваш достаточно быстрый вылет от Дубовой. вообще впечатление. Ну, ну, ну, здесь можно сказать, что Кубок Мира – это такой турнир по нокаут системе, в котором одна ошибка, в принципе, стоит тебе турнира. И, и, и в принципе, я, я, одну, э, я одну ошибку допустил вот, вот во время моего матча, который стоил мне в партии и, со, и самого турнира. Но, э, просто, опять же, такая система, что, э, что, что ты играешь в нокаут, и, ты играешь матч из двух партий, и, соответственно, если там первую партию сыграл ничью, а во второй один раз ошибся, ты проиграл, ты вылетел. Но, но допустим, когда ты играешь в другие турниры, такие, такие длинные турниры, как скажем, турнир претендентов, у тебя, у тебя всегда есть шанс отыграться потому что турнир длинный. Но, но так, конечно же, мне вылетать не хотелось. И, и вот два года назад мне удалось выиграть Кубок мира, поэтому, конечно, в идеале мне очень хотелось повторить это достижение, но, но не вышло. Но с другой стороны, здесь есть один плюс, что, что я сумел побыть семьей, что я, что, что я с ними очень мало, очень мало общаюсь в силу как бы, специфики своей, своей деятельности потому что я очень занят, и у меня все время турниры, сборы, мероприятия. А тут я э, э, с ними побыл почти три недели. Это, это для меня не, ну, какое-то невероятное количество времени. Судя по всему, вас супруга и научила здороваться по-татарски. Ну, почти. И еще вопрос, связан с этим кубком. Так получилось, что не только ваш вылет на достаточно ранней, ранней стадии был, еще и Ананд чуть раньше распал, да, даже и Карлсон. Да. То есть, с чем связан вот этот звездопад, все-таки, на ваш взгляд? Ну, это связано, опять же, я повторюсь, что это связано с тем, что, что, что турнир очень напряженный. И, и вот тоже Карлсон, допустим, он. Он -то попал в сложную позицию, допустил одну ошибку, э, в первой партии проиграл, и во второй ему не дали никаких шансов отыграться, и он вылетел, хотя он играл там шахматистом, который классом его ниже объективно. Поэтому, э, поэтому э, это такой турнир, в котором, в котором постоянно случаются неожиданности, и вот, э, в принципе, не, не, не, не считая Ливона Роняна, э, можно сказать, что почти все, э, почти все фавориты вылетели очень рано. И последний, крайний вопрос по этому турниру. Еще одна большая неожиданность была связана с тем, что одного из спортсменов, одного из шахматистов отстранили из-за того, что он ходил не в штанах. Вы вообще заметили, что среди играющих на этом турнире был человек, который ну, не отвечал дресс-коду? Да, да, да, мы это заметили, мы, мы на это обратили внимание еще вот когда турнир длился. Ну, в принципе, мы просто концентрировались на своей как бы, игре, нам было чуть-чуть не, не до... Не до него, но вообще это очень странно вот, просто с точки зрения вот, шахматиста, профессионала. Как, то есть как можно приехать на турнир на статусный, на, на Кубок мира и не взять просто вот с собой штаны, то есть приходить в шортах на тур. Ну, э, э, Какая-то же элементарная дисциплина должна быть. И, э, я понимаю, что потом можно там обсуждать, там, правильно ли поступили судьи, правильно ли поступил оргкомитет там или кто это все рассматривал, то есть, э, правильно ли выбирал фразы, господин. Азмай Парашвили, но это, это, все, это все началось из-за из глупости крестмейстера Ковалева, да, все, все, все, все из-за этого. М. Так, коллеги, следующий вопрос. Да. -издание Вопрос такой, вы в последнее время стали более медийной личностью, и вот как вам удается все-таки сохранять спортивный тонус, да, не отвлекаться на какие-то посторонние вещи, или, может быть, вы наоборот черпите из этого энергию какую-то дополнительную? Ну, это действительно проблема, потому что, э, потому что если раньше я, э, скажем, кроме сборов и кроме турниров, ничем особо не занимался, то теперь у меня… У меня появились э, всевозможные съемки, мероприятия. И вот, допустим, допустим, вчера у меня были съемки там, для компании «Мерседес». Они закончились где-то ну, в 12 часов ночи. Потом в 7 утра у меня уже был самолет сюда. Это, это все отнимает силы, отнимает время. Но, но, но я как-то стараюсь это совмещать. И, и вот перед перед важными турнирами, перед турниром патриотов я однозначно какой-то момент запрусь от внешнего мира, отключу телефон и буду, буду готовиться. Потому что это э, все-таки я должен помнить, что мое основное предназначение это именно шахматный спорт. Так, коллеги, еще вопросы? Да, вот. Скажите, а вот а, откуда вы черпаете силы для. Борьбы, В общем-то, это э, борьба в какой-то степени энергии шахматы, э, особенно в момент, э, так сказать, чемпионских вот этих турниров. То есть, что вас больше всего заряжает, и кто является для вас кумиром в шахматах? Ну, ну, ну значит, что касается силы, если вы спрашиваете именно про физические силы, э, ну, ну, духовно, ну, хорошо, я комплексно отвечу. Если брать, если брать физические, то я то я перед важными турнирами стараюсь побольше заниматься спортом. То есть э, так-то я, допустим, могу чуть-чуть себя запустить, но потом я перед турниром начинаю дико заниматься. Хожу каждый день, на зал, бассейн и, и, и, и какой-то набираю более-менее физическую форму, которая позволяет мне вот, э, э, в турнире э, как бы полностью выдерживать напряжение, сидеть подолгу, Потому что шахматисты, они же очень долго сидят, там по 5-6 часов у нас играются партии. Очень сложно сохранять ясность мысли, концентрацию. Просто, просто сидеть 5 часов сложно. Поэтому, поэтому мы, мы все занимаемся спортом, особенно перед важными э, турнирами. Ну, ну а что касается морально, кто меня вдохновляет, то это, наверное, семья, конечно же, потому что, потому что жена, вот совсем недавно появился второй ребенок, то есть ему еще двух месяцев нет. И, э, э, первый уже кажется совсем взрослым, хотя ему еще двух лет не исполнилось. Ну вот, наверное, семья, да. А, а, а, а кумиров в последнее время точно нет в шахматах. Ну, как-то как мне особо на кого-то равняться не хочется, но ну, а в детстве мне нравились партии Александра Лехина. Так, еще. Следующий вопрос. Сергей, добрый день. Искандер Тибулин, журнал Елкин. Хотелось бы вернуться к вашим школьным годам. А насколько изменилось? Вообще отношение к вам, отношения одноклассников, учителей, после того, как вы они узнали, что вас вам дали, подтвердили, точнее то, что вы стали самым юным гасмейстером? Ну, конечно, изменилось, потому что, э, потому что в принципе, я уже, э, я уже довольно быстро был, был очень сильным шахматистом, то есть, скажем, в 7 лет э, я уже обыгрывал нашего тренера по шахматам, который в школе был, то есть я, я уже тогда играл сильнее его хотя мне было всего лишь 7 лет, но, но я уже был в то время, время первородрядником и уже... Не было... отказался вас тренировать мне. Не, не, не, так он получается, что меня он не тренировал, он как бы тренировал класс наш, но у него, конечно, уровень был не самый сильный, поэтому я его начал выигрывать довольно быстро. Но так потом... Потом, потом я очень быстро начал расти, и уже восемь-девять лет я стал чем чемпионом Украины до десяти, потом Европы, и началось мое последнее а скажите, пожалуйста, вот шахматы это все-таки индивидуальный вид спорта? в других видах спорта индивидуальных, в том числе, допустим, в теннисе, есть какие-то между спортсменами там общий ужин, там, да, что-то, как-то какие-то встречи, празднования у шахматистов так принято, то есть вы как-то тесно общаетесь с другими коллегами своими, или это все-таки вот именно и в личной жизни, то есть вне спорта, то это очень индивидуально? Нет, на самом деле, среди шахматистов есть такая фраза: что, что за доской мы, мы, мы, мы, мы, мы враги, а за. А как бы вне доски мы друзья поэтому поэтому мы очень много общаемся вот, с, вот в первую очередь с российскими шахматистами но ну также и с коллегами из других стран тоже мы мы часто проводим сов, совместные сборы часто просто там встречаемся общаемся ну, как, какое-то общение да безусловно есть и последний вопрос хотелось бы спросить есть ли у вас какие-то на самих турнирах, возможно, какие-то там талисманы, какие-то обряды, не знаю, что-то там, не знаю, ботинок зашнуровать утром, там на стул сесть с левой и с правой стороны, вот такие какие-то моменты? Да нет, я, я как-то спокойно к этому отношусь, не, не знаю, меня вот родители проучили, что вот нужно, нужно садиться, играть и как бы вперед, а, а, а так, если сильно на это обещать внимание, то уже о другом начинаешь думать. Mm. А еще вопрос Анжел, да, там Датамдулина. Раз уже затронули тему э, вашего прихода в шахматы, украинская школа шахмат, где вы начинали, собственно говоря, она сильная, но там распределено по, по городам: Львов, э, Киев, Одесса, да? Симферополь, ваш родной город, там кроме Молонюка, по-моему, никого не было. Кем вы могли спаринговаться? Вот самое главное для шахматиста – это сильный партнер, сильный соперник за доской. То есть э, вы, э, кто подтягивал вас до того уровня, чтобы 8 лет стали чемпионом Украины? Да, это всегда была проблема, но, но в принципе могу сказать, что до, до, до какого-то уровня международного мастера, скажем, в Симферополе в Крыму есть хорошие тренеры, то есть, то есть вот мой, мой первый тренер, мой второй тренер, они, они были довольно, довольно сильные. Вот мой второй тренер, Владимир Николаевич Ретинский, он международный мастер, мой первый тренер. Юрий Загнитко, он первый разрядник, но, в принципе, для начальных шагов он играл нормально, вполне тренировал хорошо. Но потом вот, когда я достиг определенного уровня, то, скажем, в 9 лет у меня уже была задача куда-то как-то совершенствоваться, и это было непросто. И я очень рад, что меня проглотили в очень сильную шахматную школу в Краматорске. Я туда переехал, там была возможность заниматься с гроссмейстерами из, из, из разных городов Украины. И вот в частности, я могу сказать, что гроссмейстер из, Днепр, из Днепропетровска мне очень сильно помогал, Владислав Боровиков. Мы с ним занимались потом еще много лет. Ну и потом, через несколько лет, к сожалению, эта, эта школа распалась. И вот в области 12 лет я туда вернулся, уже будучи гроссмейстером. То есть я уже как бы было понятно, что я связываю свою карьеру э, э, только шахматами, свою жизнь. Э, ну, как бы в первую очередь, по крайней мере. И, и, и вот где-то где, где начиная вот с 13 до 19 лет у меня, у меня практически не было никакой поддержки. Ну, то есть какая-то совсем точная была, но, э, но ее было абсолютно недостаточно. Не и ее не хватало на то, чтобы приглашать э, тренеров заниматься, оплачивать их услуги. И в какой-то момент мы просто поняли, что я не смогу дальше совершенствоваться. И мы обратились в Российскую Шахматную Федерацию. И, и, они, и они, конечно же, э, к счастью, э, откликнулись и предоставили очень хорошие условия. И я, я вот сюда, сюда переехал, э, переехал в Москву и начал заниматься сильными тренерами. И тут, тут же сразу же у меня пошли очень хорошие результаты, то есть это было оч очевидно, правильно. Угу. Дальше вопрос. Сергей, добрый день. Кристина, пресс-центр Казанского университета. Несколько вопросов. Вот, первый, вы уже несколько раз упоминали жену вашу, Галию. У нее та такое, такая имя, фамилия, что на наводит мысли. У нее есть какие-то татарские корни или есть что-то, что вас связывает вот, напрямую прямое Казани? Да, да, да. Так, получается, что она наполовину татарка, у нее папа татарин, мама русская. Мы очень любим татарскую кухню, она меня проучила. Что конкретно вы предпочитаете? Ишпишмаки. Ну, вообще много всего. Ну еще что. В такой аудитории это очень интересно услышать. Я просто не все слова запоминаю. Чак-чак. Чак-чак-чак-чак, да, отлично, чак-чак. — Тогда еще вопрос. Вот, насколько вы оцениваете перспективы, чтобы вы сели за шахматный стол и играть во время Олимпийских игр? То есть насколько вы оцениваете ближайшую перспективу шахмат как олимпийского вида спорта, учитывая, что в 2018-м они как э, включены в программу, да? — Нет, они… — Демонстрационная программа. — Ну, если честно, я об этом не знал, но… но... Но вот если брать шахматы как, как олимпийский вид спорта, я считаю, что их перспективы очень туманные. Я, я не думаю, что они в ближайшее время войдут, к сожалению. То есть, на самом деле, я, я этого хочу, и очень многие шахматисты этого хотят. Но, э но в связи там, с некоторыми политическими моментами и общемировыми, я, я не думаю, что кто-то захочет, чтобы, э чтобы, чтобы шахматы вошли в олимпийский вид спорта, и потом, там, условно говоря, через год в России станет олимпийским чемпионом. и прямо, Мало кому это, это выгодно. Ну, по крайней мере, мы, мы традиционно являемся одним из фаворитов. То есть, то, то, есть, то, есть, то есть, есть действительно проблема, что мы очень давно не выиграли шахматную Олимпиаду. Это, это правда. Но, но в любой момент мы ее можем выиграть, потому что уже просто теория вероятности работает на нас. И как вот Спартак в какой-то момент остался таким чемпионом России, так и мы когда-нибудь выиграем Олимпиаду. Я в это верю. Еще можно один вопрос, а вот, э, насколько шахматы все-таки это спорт, э, ну какая пропорция, сколько надо быть спортсменом, сколько надо быть гением, сколько надо тренироваться вот, на, по вашей оценке? А, ну, ну я считаю, что 50 на 50, если брать, э, если брать тренировки, если брать талант, то мало быть э, просто талантливым, без, без, э, без постоянных тренировок вы не сможете э, развить свой талант. Ну и то же самое, что, что если вы все время занимаетесь, но при этом у вас нет никакой предрасположенности, то ну, каких-то результатов вы добьетесь, может быть, даже станете гроссмейстером, но на самом, высоком, на самом высоком уровне вы вряд ли сможете выступать. Поэтому я считаю, что, я считаю, что все должно быть комплексно в шахматах. Здравствуйте. Привет. Какая ваша любимая книга по шахматам? Моя любимая книга. Я думаю, что э, Юрий Авербах Путешествие в шахматное королевство. Очень хорошая детская книга. И последний вопрос. С какого возраста вы начали играть в шахматы? Ну, я начал играть э, с пяти с половиной лет, но в принципе совершенно не обязательно ждать этого момента, можно начинать и раньше в любой момент. Мне тоже пять лет. Давай, начинай. Да, буду вот да, будущий конкурент, я надеюсь. Мама Фрустам, журнал Татарстана Первый вопрос руководителю благотворительного фонда. Расскажите, пожалуйста, чем именно занимается ваш фонд в рамках сотрудничества с Сергеем Корякиным и с чем был связан небольшой перерыв в 2015 году в сотрудничестве? Вообще мы уже 12 лет помогаем детям, детям-сиротам, инвалидам, малоимущим семьям. И э, интернат имени Галямова является нашим подопечными, с которым мы как раз и сотрудничаем в том числе. Там э, ребята с непростой судьбой, э, которым очень важно видеть э, примеры других, особенно мужские примеры о том, как э, личности э, таким образом э, развиваются. Мальчишки ждут с нетерпением, когда приедет Сергей. Они ждут этой встречи, готовятся очень и зада будут задавать, я уверена, кучу вопросов перерыва, как такового у нас не было, потому что Сергей Карякин мы впервые приглашаем в Казань в этом году. Вот до этого мы его сюда еще не приглашали. Ну, ну я так понимаю, что это этот вопрос в плане перерыва все-таки касался им, именно моего сотрудничества с Альпари, как как с Форекс компанией? Это немного разные да, вещи. Да, у нас благотворительные да, фотографии. Да, да, тогда. это чуть-чуть разные вещи. То есть, ну, это как бы совершенно другой отдельный вопрос. Но я могу сказать, что Форекс компания Альпари меня поддерживает вот до 2012 года. Был действительно небольшой перерыв, но ну, там связанный по некоторым причинам, но на самом деле у нас всегда сохранялись хорошие отношения, и э, э, все как бы на, на, на, все хорошо в общем. Да. Вы известны как большой болельщик Спартака, любитель футбола, хоккея. Какие еще у вас есть увлечения? На что, на ваш взгляд, шахматы могут быть похожи? Какие еще виды спорта? Шахматы похожи, ну, может быть, на шашки. вот На самом деле, я действительно очень увлекаюсь командой Спартака, я очень за них болею. В прошлом году я ходил почти на все их матчи, я очень рад, что они победили. И, и вот если бы я с вами не был сегодня, то я бы сегодня вечером пошел на Спартак Ливерпуль, меня даже приглашали, но так как я с вами, то уже буду до конца. Спасибо за то, что вы с нами. Что вы можете сказать про шахматный спорт в Татарстане, насколько вы зна знаете, есть ли на ваш взгляд перспективные ребята, может, вы знаете кого-то, как оцените уровень? Спасибо. Ну, ну. Ну, вот из того, что я знаю, я могу сказать, что, что очень хорошо шахматы поддерживает, Али, э, э, шахматы поддерживает Алиса Галямова. Она очень много для них делает, очень много выступает. Я постоянно ее вижу на каких-то мероприятиях. но ну, э, ну, ну, а вот, э, Из каких-то конкретных молодых талантов мне сложно кого-то выделить, я честно скажу, потому что я не очень интересовался этим вопросом. Но я почти уверен, что как только появится какая-то яркая звезда, то на нее обязательно обратят внимание и, в принципе, вы всегда можете обращаться с просьбой поддержки в Российскую Шахматную Федерацию, потому что талантливых детей там очень поддерживают, также есть прекрасная школа Сириус. также можно обратиться в компанию Alpari, поэтому я думаю, что настоящие таланты никогда не пропадут, но, конечно же, нужно всегда заниматься и... И, и, и, и развиваться. Но, но, но, но, но ну, а так, как бы, что касается именно шахмат, э, именно массовых шахмат, то, э, то я вас вот хотел как раз спросить: вот, э, вот какая сейчас ситуация э, с проектом Шахматы в школах, потому что, потому что, ну, потому что на самом деле э, шахматы в школах сейчас повсеместно поддерживаются по, по всей стране. Очень много регионов входит в эту программу, и, в принципе, было бы здорово, если бы, если бы Казань, если бы Татарстан тоже вошел в нее. А вот со скольки лет все-таки стоит начать заниматься шахматами? Вот у нас есть самый юный участник пресс-конференции пятилетнего возраста. Вот посоветуйте родителям, то есть как вообще стоит там, не знаю, с трех лет, с четырех, и как вообще стоит приучать детей к шахматам? Ну, мне кажется, что приучать нужно по принципу не навредить, потому что ребенка очень легко отпугнуть от чего-то, и потом ему уже будет не очень интересно. Потом вы его просто не, не, не, не, не заставите этим заниматься. Но в принципе, но в принципе, если так потихоньку с ним играть, потихоньку, потихоньку его заинтересовать. Вот, допустим, с моим папой. Мы, мы с ним играли постоянно по вечерам, мне было очень интересно. И потом, потом я начал ходить в шахматную секцию, и как бы с этого, с этого все началось. Поэтому... Но что касается возраста, то, то, то, то я вот начал в 5,5 лет, но но, но мне кажется, что все зависит от ребенка. То есть можно начинать и в три года. То, то есть вопрос в том, что, что сможет, ли, сможет ли ребенок это, это переварить? Как бы. Добрый день. Рудинова Камила, электронная газета Бизнес онлайн. Скажите, пожалуйста, возможно ли допинг в шахматах? На самом, деле, на, на самом деле возможно, но. Но, но проблема допинга в шахматах, она не, не такая острая, как в других видах спорта. То есть если вы не, не, не занимаетесь шахматами очень много, если вы там, условно говоря, любитель, а, а играете с гроссмейстером, то вам никакой допинг не поможет. То есть, он там поможет чуть-чуть повысить скорость счета, но если вы как бы не знаете комбинации, у ну, вас как бы ни, ни, ничего не спасет. А, а а, а вот в шахматах есть действительно большая, большая проблема — это компьютерные подсказки, вот, с которыми нужно бороться, потому что, потому что вот достаточно в шахматах, вот ты играешь в партию, и ты, ты каким-то образом принес с собой мобильный телефон, потом, пока соперник думает, ты вышел в туалет, открыл мобильный телефон, вышел в интернет, ну или там тебе кто-то подсказывает по смс-кам просто, и как бы это гигантская подсказка, с, с этим, этим борется. Не, не, не некоторых людей дисквалифицируют, то есть были такие случаи. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, все ли у шахматистов в жизни по счету? Как в игре? Ну, брак точно не про А так, в принципе, конечно же, у шахматистов есть свойство просчитывать просчитывать жизнь, просчитывать день. То есть, допустим, у меня вот сегодняшний день полностью расписан, хотя, как бы, это не моя заслуга, это заслуга тех, кто тех людей, кто все это организовывал, но, но в любом случае мне, мне всегда приятно, когда я точно знаю, что мне предстоит, какой план и куда мы вообще движемся. Спасибо большое. Угу. Угу. Так, сейчас один вопрос. Джоудат ты девушка. Вот. Еще молодой человек. Возвращаясь татарстанским шахматистом я хотел бы конкретизировать. Дело в том, что в прошлом году сюда в Павловскую академию спорта поступил, и потом переехал в Казань Владислав Артемьев. Вот mm -hmm. о нем мож, вы наверняка можете сказать. Он выступал ну, ну, на... это Это очень сильный шахматист, уже в принципе сформировавшийся, mm -hmm. хотя он довольно молодой. Но, но, но пока, что, пока что видно, что ему еще предстоит много работы, чтобы выйти на самый высокий уровень. То есть пока что он такой очень заданчивый, подающий надежды. Но, скажем, чтобы попасть в топ-20, им очень нужно поработать. И э, в догонку к вопросу о читерстве. Как в Тбилиси боролись с этим? Ну, в Тбилиси боролись с тем, что стояли металлоискатели, и э, на входе в зал, в принципе, сложно было пронести с собой мобильный телефон. Он, скорее всего, отнялся бы. Его пришлось бы подарить охраннику, а сам пойти на партию. То есть на таких крупных турнирах и в следующем году будет шахматная олимпиада в Батуми. То есть есть возможность это все как бы отстранить, что ли, вот эти любители нечестной игры? Ну, в принципе, теоретически есть, но практически можно сказать, что даже на прошлой олимпиаде как-то люди с собой проносили. Вот, вот была олимпиада в Баку, и, и, там, и там был доказан факт того, что люди получали подсказки. Вообще, когда там тысячи людей ходят, когда толпы, то как то там пронес, кто-то передал, может быть, из зрительного зала. То есть это, это сложно все отконтролировать. И, и очень много зависит от судей, от их бдительности, от, от даже игроков тоже зависит. Потому что если ты видишь, что твой соперник постоянно бегает в туалет по 50 раз за партию, то, конечно, стоит задуматься. Mm -hmm. Так, вот просто so, девушки давно уже. Вот известно, как школьники и там недостигшие спортсмены такого высокого ранга, как гроссмейстер, готовятся. Они разучивают партии, задачи решают, смотрят партии соперников. А как вы готовитесь, кроме того, что занимаетесь спортом? Нет, ну, безусловно, у меня чисто шахматная подготовка присутствует. Я занимаюсь тренером, занимаюсь компьютером, анализирую партии соперников, анализирую свои партии, где я ошибался. Потом работаю над ошибками вместе с тренерами также. Потом решают задачи, какие-то, вот, которые теоретически могут возникнуть за шахматной доской. То есть, в принципе, чем больше ты уделяешь времени шахматам, тем лучше. Поэтому, поэтому хочется всем порекомендовать детям, тем, кто ставит перед собой цели, побольше заниматься. Спасибо. Еще один вопрос. Видите ли вы себя в будущем министром спорта Российской Федерации? И если да, то что бы вы сделали для шахмата? Может быть, министром обороны, потому что меня вот часто <смех> называют <смех> в шахматах министром обороны. Но это шутка, конечно. Э, э, на самом деле, министром спорта, в принципе, там лет через 15, э, когда я брошу шахматы, ну, в какой-то момент, да, объективно, потому что все, все мы уходим, э, то, то, может быть, я буду там, э, перейду на, на тренерскую деятельность. Может быть, я, в принципе, э, в принципе не отказался бы рассмотреть подобный пост, Ну по ситуации все, как бы это, это очень далеко гадать, и ты не знаешь, как, как сложится жизнь завтра, поэтому что что толку думать на 15 лет вперед. Спасибо. Mm. Да, еще вот вопрос, да, уже человек да. Сергей Кузин, «Черни Казань». Сергей, среди ваших соперников, коллег-шахматистов, есть еще фанаты футбольных команд? И вы как-то общаетесь и обсуждаете эти вещи? Есть да, фанаты. вот, Например, Евгений Томашевский, он также большой фанат Спартака. Также есть герцмейстер Денис и из Уфы, он тоже фанат Спартака. И, и, я, и, я, и, я, и я не помню, я тоже фанат Спартака, то есть, ну, на, то есть на самом деле у нас такое Спартаковское лобби <laughs> да, среди шахматистов. А, да, и, и, есть некоторые некоторые шахматисты, кто болеют за другие команды, но они не, не такие активные, я не знаю, может быть, они сидят тихо болеют. <laughs> Еще один вопрос вот ну, в во времена вот, прошлых шахматных королей, да, там, там, Каспаров, Карпов такое ощущение, что все-таки э, внимание и славы их, и звездность их, они были куда более таких масштабов больших, да, по крайней мере, в нашей стране, и шахматы были ну, немножко как спорт, как вид спорта на большем таком, более высоком уровне, что ли, в плане интереса. Вы ощущаете себя сегодня звездой в той, в той степени, в, том, в, в той форме, в какой себя ощущают, допустим, звездами там, футболисты, Спартака, хоккеисты, там, наши нет, ну в такой, в такой большой степени нет, но, но с другой стороны, когда я вот сегодня пролетел и в центре зала в аэропорту стоит э, там мой, мой портрет, и написано ходи конем, то это, конечно, приятно. И вот несколько человек со мной сфотографировался в аэропорту. Ну, как бы это приятно, но это не является какой-то самоцелью, то есть самоцелью является совершенствование и и. И выиграешь турниров. А э, если попутно придет слава, там по придут деньги, то как бы Ну это здорово, но как бы классно, да? вот детям и будете им что-то рассказывать, что-то говорить, о чем-то с ними говорить. Вот э, если там футболист придет к воспитанникам дома, он и будет агитировать их там каким-то образом заниматься футболом, ну, понятно, чем он их может привлечь, да, выходя там из собственного шикарного авто там или что-то такое. Чем вы можете их, так сказать, вот что вы им скажете, чем вы их привлечаете в шахматы? У меня тоже хорошее авто. Ну, ну, ну, в принципе, я считаю, что я, как, э, как, как ну, в принципе, если говорить какими-то рекламными слогами, э, слоганами, то я, как состоявшийся бренд, у меня, у меня даже точно не помню, около 8 спонсоров, и, э, и я, я являюсь тем спортсменом, на, э, в, которого, в, который, в, в которого крупные компании вкладывают деньги за рекламу, за то, что я их представляю, это, это показывает мою степень раскрученности, и... Э, как бы это, это здорово. Ну, я говорю такими с, сухими ф, ф, формулировками. А, да, а так, в принципе, в принципе, в принципе то, что, то, что мне удавалось выигрывать, чемпионат мира по-быстрым, по Брису, по это, это тоже здорово. Я считаю, что это как бы тоже какой-то пример, которому могут последовать дети попробовать. Вот можно, да? Да, -да, да? Зашла речь о дресс-коде. Угу. Есть какие-то у вас проблемы у вас с этим? То есть, есть ли что-то, что вот вы вынуждены одевать, <laughs> да, нравится. Надевать, да, на, на, ну, когда готовитесь и выходите на матч? И что бы вам хотелось, допустим, во что бы вам хотелось быть, ну, не можете себе позволить. Ну, вот, допустим, когда, когда, проходил, когда проходил матч в Нью-Йорке, то, то там был очень строгий дресс-код. И Более того, там запрещено было, были спонсорские нашивки, то есть я без них выходил, я был просто в костюме. То, ну ну и я, я, в принципе, привык к костюмам, привык к галстукам, привык к бабочкам, не знаю, к чему угодно. То есть я, я в принципе, так вот, чтобы, чтобы, чтобы я вышел на партию не в костюме, это большая редкость. Поэтому я считаю, что я, ну, как бы все, все спортсмены, они должны соответствовать какому-то высокому статусу своей игры, То есть, неважно, будь я бильградист, я бы точно так же выходил там во фраке, в чем они выходят, и, <laughs> играл бы. Угу. Да, еще вот вопрос. Давайте пока микрофон у девушки есть, давайте вы. Добрый день, Лилия Татаринформ. Насколько мне известно, вы открыли свою шахматную школу в Крыму, у себя на родине, а не планируете открыть школу у нас здесь, в Татарстане? Ну просто понимаете в чем, в чем дело, если я, если я буду открывать, там открою 150 школ по всей России, это как бы будет, может быть, хорошо для моего имени, для франчайзинг, да, но это все-таки не франшиза, которую я продаю, это те шахматные школы, в которых я действительно буду бывать, в которых я буду приезжать, ну может быть не очень часто, может быть раз в полгода или раз в год, но я там буду, и те дети, куда те дети, которые там будут заниматься, они, они могут быть в уверенности, что рано или поздно они меня увидят. А если я открою 150 школ, то, конечно, я этого не смогу обещать как бы в этом дело. Ну и плюс, и плюс, это очень важный момент, на самом деле, что, что должно быть постоянное финансирование именно школы, чтобы постоянно был рабочий процесс, были тренеры. Были ученики, то есть это, чтобы это не просто была табличка на двери, а чтобы действительно под это выделялся какой-то бюджет. То есть я даже не говорю про, про мою какую-то финансовую составляющую, я говорю просто, чтобы именно была возможность у детей там заниматься. Еще один вопрос. Когда начнете готовиться к турниру президентов? А, ну, вот, вот, вот это хороший вопрос. <laughs> потому, что, потому что к турниру надо готовиться, действительно. Турнир очень важный потому что, потому что ну, ну, ну, ну, нужно постараться отобраться на Майс Карлсеном. И, и я думаю, что, что начну где-то в ноябре, потому что в ноябре у меня предстоит большой двухнедельный сбор, и мы уже будем прикидывать по соперникам, потому что в тот момент уже будет известен состав полного турнира, поэтому можно, можно будет начинать готовиться уже. Спасибо. Uh -huh. Айрат Дагбуатов, доцент кафедры журналистики университета, университет. Первый вопрос. Хотелось бы узнать про систему подготовки, вот, скажем, к быстрым шахматам и обычным шахматам. Она отличается и вообще вот эту разницу прояснить? Да, очень сильно отличается, потому что, допустим, когда ты играешь классические шахматы, то очень многое зависит от памяти, от, от вариантов, какие ты повторяешь. То есть именно, именно я говорю о дебютах, потому что... Ну вот, да, да, вот достаточно свежий пример, который я приводил, что, что когда я играл вот сейчас вот в Кубке мира, то я забыл один ход в дебюте, я ошибся, и, и, и в принципе после этого партии было уже не спасти. А допустим, если бы мы играли в Бриз, то вполне вероятно, что еще был бы шанс, потому что, потому что очень, э, очень редко бывает так, что, что партия безошибочная в Близце, потому что все играют на, на секундах, на, на, на флажках, как, как выражаются шахматисты, и, э, и очень часто. Те, те, у кого лучше интуиция, те, у кого, у, кого, у кого рука сама знает, куда нужно ставить фигуры правильно, те, те и побеждают. — То есть Поэтому как готовится-то в итоге? Э, — А Готовится так, что, что допустим, перед, перед Бритцем ну, нужно, э, ну, нужно, чтобы максимально голова была свежая, нужно побольше решать всяких этюдов, позиций, шахматных задач. А вот перед классическими шахматами нужно побольше повторять дебютных вариантов, потому что чтобы не было такого, что тебя, что тебя подловили и потом уже поздно. Вы недавно уже комментировали вот свой матч с Гарри Каспаровым, да? то есть, который ну, после долгого перерыва стоялся. Вы проанализировали как-то вот результаты этого матча. Какой, ш, что вот в итоге у вас осталось, там, какое-то впечатление шахматное? Не, ну Что касается именно шахматного впечатления, то оно было для меня абсолютно комфортное, потому что я одну партию выиграл, две сыграл в ничью. При этом я должен был выиграть еще, но. Э, но каким-то чудом, то есть действительно у меня была абсолютно выгодная позиция, но я выпустил, мы сыграли мы сыграли ничью. Но в принципе это показывает, что, что Каспаров уже, уже не в очень хорошей форме, даже, даже несмотря на то, что он готовился к турниру, очень много занимался. Но, но видно, что, что нельзя вот так вот уйти на 12 лет из шахмата, и потом вернуться и всех побеждать. То есть уже приходит новое поколение, которое его вытесняет. И я, честно говоря, не, не, не, не думаю, что он будет э, участвовать в дальнейших турнирах. У меня последние. Просто прозвучали здесь такие э, уже всем по другим поводам известные названия: да, Краматорск, вот, Днепропетровск, то, что сейчас mm -hmm. там. Вы не знаете, как там сейчас с шахматами вообще никак? Что-то там происходит? Ну, ну, вот, насколько я знаю, что, э, в принципе, клубы функционируют, но никакого там финансирования особого нет. И больших перспектив у детей, к сожалению. Большому нет, и, и, и они вынуждены куда-то куда выезжать, переезжать в другие города, может быть, в другие даже страны, чтобы искать другие Не поддерживайте контакты, да, с, э, с людьми, с которыми когда-то вот, ну, в детстве там. Нет, с кем-то поддерживаю, с, с кем а с кем-то нет. Ну, э, такая ситуация, что я обрел и новых друзей, и новых завистников. Ну, как-то Сергей, вот в три часа как раз у вас запланирован сегодня еще визит в школу Голямова, в, в учреждение. Дети, наверное, там ждут уже от вас какого-то напутствия, может быть, совета. Вот скажите, что вы им посоветуете, может быть, какое напутствие дадите? Ну, это все-таки это все зависит от детей. Я, я на них сперва посмотрю, сперва, может быть, даже с ними сыграю и пойму по их уровень и после этого я что что-то буду более конкретно советовать, потому что так каких-то каких универсальных рецептов не, не существует, но, но вообще мой девиз, как бы такой слоган, что всегда нужно верить в то, что ты делаешь, нужно, да, нужно много, да, много заниматься, много работать, эм, никогда не сдаваться, никогда не опускать руки и верить в то, что ты победишь рано или mm -hmm. поздно. И это, это как бы вне зависимости от шахмат или от другой от другого вида деятельности. Да, я думаю, вот последний вопрос. Максим Зарецкий, Dragon News. Вот у меня такой вопрос. Вы сами говорили уже в предыдущих интервью, что Сейчас человеку с компьютером бесполезно вообще совершенно играть. Ну. И это особенно иронично в контексте того, что вот один из ваших спонсоров, насколько я знаю, лаборатория Касперского. Но вот у меня вопрос, он такой немного философский, поэтому, наверное, в финале так и попал. Вы как считаете, это дает стимул шахматистам современным вообще совершенствовать свою игру? Или немного наоборот их как-то ну приопускает в плане рвения? Нет, если честно, я считаю, что шахматисты шахматисты уже смирились. То есть, если, допустим, 10 лет назад были такие амбиции, что что, что шахматист, компьютер, можно побороться, можно, как бы, можно с ним конкурировать, то, то сейчас это уже как бы сравнимо с тем, что бег человека против машины, он, он совершенно не актуален. И шахматисты просто как бы. Об этом сейчас не, не думают, а думают о том, как, как друг к другу готовятся. И на самом деле это гораздо интереснее игра с человеком, чем с компьютером. Живы, живые люди, живые эмоции. это Гораздо интереснее. Mm -hmm. Да, давайте последний вопрос, mm -hmm. и потом у нас еще есть выступление одно. Mm -hmm. Максим Иванов, советский спорт. Сейчас, если посмотреть на рейтинги, вот топ-10, то топ-10 по классическим шахматным всего два россиянина, по Рапиду тоже два, а по Блицу пять. Как-то можете это прокомментировать, с чем это связано? А, ну, это связано с тем, что, что в России есть несколько очень сильных блицоров. Это, это Ян Непомнич, Александр Грищук, ну и я тоже, так, у меня хорошие результаты. Также, также Даниил Дубов хорошо играет в блиц из россиян. Я не помню, кто пятый, но, Ну, тут то, то тоже, в принципе, в принципе, очевидно, что, что российская шахматная школа она, она является одной из ведущих. И как бы если, если там в классику не всегда получается, то в быстрый близ э, очень часто. А, а с чем это связано, сказать сложно. Э, э, может быть, с тем, что мы, э, что мы очень часто проводим, проводим совместные сборы и, и очень много играем между собой в и постоянно тренируемся. А Как-то свои, ну вот не самые, скажем так, удачные результаты выступления в этом году и падение в рейтинге можете прокомментировать. Ну, ну, да, действительно, есть спад, я это не отрицаю. Вот в прошлом году был подъем, в этом году спад. Это, это объективно, потому что очень много изменений произошло в моей жизни, очень много на меня навалилось, публичность спонсоры, потом потом семейной жизни ребенок и как бы это все это наложилось одно на другое и в принципе это все это все мне до сих пор нужно как-то переварить, но но я могу сказать, что я ставлю перед собой большие задачи, я сейчас буду буду много заниматься, в принципе я знаю, что я что я могу побеждать, могу, могу достигать высоких, высоких результатов, но, но для этого нужно много, много работать, это точно. — Да, я хочу еще представить еще одного человека. У нас в зале находится сейчас директор школы Олимпийского резерва Наркис Аминович Сифудинов. Я вот хочу небольшое слово ему передать, он очень просил лично Да, Спасибо. Спасибо. Сергей Александрович, мы рады очень приветствовать вас в этом прекрасном зале. Все. Сообщество шахматистов республики э, очень рада вас видеть. Здесь вот на галерке как раз собрались все представители Федерации шахмат, Школы Олимпийского резерва Рашид Гебедовича Нижмеддинова. Добро пожаловать в шахматы Татарстан. Спасибо. Огромное. Сергей Александрович, э, я думаю, э, вопросы в принципе здесь все присутствующие. Очень много вопросов к вам, но я постараюсь как бы, наверное, самый главный вопрос задать э, и э, Воспользовавшись случаем, огромное спасибо благотворительному фонду Аль-Пари за приглашение пресс-центра КФУ. Мы рады общению с вами. Вы, как сегодняшний самый перспективный, самый молодой претендент, и мы уверены, будущий чемпион мира по классическим шахматам, мы хотели бы пригласить вас все же, наверное, в следующий приезд, очень э, у вас график напряженный сегодня, э, Решите пригласить вас э, к нам э, в школу Олимпийского резерва Рашид Гебяковича Нижмединова. Мы все вопросы будем задавать там. Э, вы своим примером, э, вот даже присутствующие здесь самые, наверное, это преемственность поколений, вот наш... Ученик школы и наш очень уважаемый тренер э, Газизов э, всего лишь 75 лет разницы у шахмат нет возраста. Это тот классический пример того, что чем всем мы с вами занимаемся, а вы своим примером показали, как это можно сделать и в молодые годы. Э, и поэтому для нас, вы, для нашей армии э, шахматистов и вы, кумир, вы, по, вам подражает. Э, Весь шахматный Татарстан. Но вы сделали очень большое дело. Вот просто могу сказать, как руководитель школы шахматной, вы понимаете, какой поток желающих заниматься в школу э, на, на сегодняшний день, особенно после всех этих матчей, которым вы показали пример, и как нужно выигрывать. Мы очень болеем. Наконец-то э, мы возвращаемся, наверное, в то время, когда... Э, вы своим примером показали, как это нужно делать, и поэтому очень много желающих заниматься шахматом. То, что вы сказали, Алиса Михайловна Галямова, да, есть у нас вице-дважды чемпионка мира, mm -hmm. мы э, плечо к плечу делаем общее одно дело, э, но нам бы очень хотелось, на самом деле, э, чтобы в следующий приезд ваш э, вы посетили нашу школу. Спасибо. Спасибо Кажется, вам за то приеду. благородное дело, которое Спасибо. вы делаете э, в части воспитания именно интеллектуальной молодежи Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом, я думаю, мы заканчиваем нашу официальную часть. Я благодарю вас за активность, благодарю моих коллег, благодарю студентов, благодарю представителей шахматной ассоциации, и благодарю Сергея с Натальей за замечательную пресс-конференцию. Спасибо еще раз аплодисменты всем.